аудитория. В эту субботу у нас пройдет номерной турнир UC-282 и на очереди у нас главный бой турнира в легкой весовой категории между Педи Пимблетом и Джардом Гордоном. Педи Пимблет 27-летний боец из Англии. Провел в профессионалах 22 боя, в 19 из которых одержал победы. Ну, Бойца можно назвать универсальным. Есть у него навыки как в стойке, так и в борьбе, ну и в партере. Есть накутирующая мощь в кулаках и хорошие навыки в джиу что позволяет ему частенько заканчивать бои досрочно. Является молодым проспектом UFC на примере, МакГрегор знает, как работает машина UFC и не упускает возможность поболтать треш-током, побаловаться треш -током. Кроме того, проводит довольно-таки зрелищные, яркие бои, что нравится публике, и поэтому канадская база англичанина растет от боя к бою, как и его гонорары. Провел только три поединка в промоушене, а уже выступает в главном бою вечера мирном турнире против очередного соперника, которого вполне можно проходить. Джаред Гордон, 34-летний боец из США, провел в профессионалах 23 боя, 18 из которых одержал победы, приблизительно так Одинаковая статистика у них вот. ну, Гордона вполне можно назвать разносторонним развитым бойцом, как и Пимбрида Обладает он хорошими навыками борьбы и достаточно неплохими навыками в боксе Среднячком легкого дивизиона он является Есть у него в послужном списке именитые соперники Но практически всем им Джаред проиграл На данном этапе карьера является таким гейткипером, трамплином для новых имен в интерпрометрии существенное преимущество будет у Пимблета в размахе рук на 12 см, ну и небольшое в размахе ног на 5 и в росте на 3 см. На рук это довольно-таки существенный перевес, э, и в сочетании с ударной мощью англичанина вполне, вполне может повлиять на ход поединка. Да, есть проблемы у Педи в защите, но Гордон не обладает достаточной кутирующей мощью, чтобы так уж прям воспользоваться этим. Не думаю, что у Джарада есть шансы в стойке, а вот в борьбе он смотрится поинтереснее. Думаю, американца хватит навыков переводить Пимблета на Конвас, но с другой стороны, предыдущий соперник Пимблета Джордан Левит тоже имел преимущество в борьбе и во что это вылилось все мы знаем. У Пимблита имеется действительно высокий уровень в джи джиу что мы не раз видели. Гордон уже попадался на сабмишин, вполне вероятно, что упадется и тут. Есть вопросы к весогонке Пимблита, критикуют англичанина за лишний вес, который он набирает в промежутке между боями, но я не думаю, что стоит беспокоиться об этом на данном этапе карьеры, пока англичанин молод. Вот если привычка вкусного и много поесть не уйдет лет так через 3-5, тогда уже надо будет учитывать этот нюанс. А пока Педзе имеет хорошую выносливость боя, хорошую скорость. Я считаю, что поединок будет проходить в каком-то сценарии, типа Гордон будет пробовать нащупать слабые места Пимблита в стойке, на каком-то этапе слоит панч или просто попытается по привычке уйти в борьбу, где Пимблит найдет финиш. Поэтому я буду ставить на победу Пимблита досрочно. Можно попробовать присмотреться конкретно на победу Пимблита с Абмишином.